Приветствую вас, дорогие друзья. Мы уже с вами завели почту, завели свой криптокошелек, обезопасили его. Давайте же наконец-то приступим к покупке биткоина. И в этом видео я вам расскажу, как это сделать. Поехали. Прежде всего, давайте снова зайдем к себе в кошелек и скопируем его номер. Как я уже вам говорил, это делается вот здесь. Нам нужно нажать кнопочку «Получить». И вот здесь будет номер нашего блокчейн кошелька мы это копируем все далее мы заходим на сайт google и здесь мы выбираем обменники на самом деле купить биткоин можно на многих сайтах. я вам советую использовать только те которые проверил сам и сегодня я хочу вас познакомить с обменником, которым уже пользуюсь несколько лет. Называется он Exchange Cash. Это надежный обменник. Он существует уже несколько лет. Качественный, проверенный. В принципе, все обменники для покупки криптовалют работают похожим образом. Вы должны быть готовы, что обменники берут комиссию. И у них, конечно же, другой курс для покупки биткоина, чем это можно увидеть на каких-то биржах и, в принципе, чем курс биткоина существует. Но по-другому купить биткоин невозможно, потому что все обменники зарабатывают именно на том, что продают его дороже. Ну, как и все, в принципе, обменники. Здесь работает очень просто. Вам, конечно же, нужно будет зарегистрироваться, да, пройти верификацию, подтвердить свою карточку. Ну, Это, опять же, по подсказкам вы здесь все очень просто разберетесь. Вот здесь есть регистрация, просто я уже здесь зарегистрирован, и второй раз мне не получится вам это все показать. Как это работает? Например, у вас есть деньги на Сбербанке. Но, как вы видите, здесь есть огромное количество и других банков, и других мест, где могут быть деньги. И Kiwi, и Яндекс.Деньги, и Advanced Cash. В общем, вы выбираете а, то, где лежат ваши денежные средства. Ну, давайте разберем самый простой. Да? А, Сбербанк. Соответственно, у меня деньги на Сбербанке. И я хочу купить биткоин. Вот такую операцию я хочу совершить. Соответственно, я пишу сумму, на которую хочу совершить покупку. Например, 100 тысяч рублей. И здесь сразу же мне, видите, во втором окошке показывается, сколько биткоина я куплю. 0, 0, 8, 0, 4, 0, ну и так далее. Вот эту сумму я приобрету. Далее, соответственно, вы здесь вбиваете номер карты Сбербанка, то есть вашу, да, Пишите фамилии, имя, отчество отправителя, то есть вас. Пишите обязательно свой почтовый ящик, свою почту, которую мы с вами зарегистрировали. И вот, внимание, здесь вы вставляете тот кошелек, который мы с вами скопировали. Да, вот здесь вот там. Получить. Мы скопировали этот номер. И его мы вставляем вот сюда. Это и будет номер кошелька, куда придут наши деньги. Далее мы нажимаем кнопочку «Начать обмен». Ну, давайте я вам ради интереса. Это опять же я просто для примера забью, чтобы вам показать. Начинаем, нажимаем «Начать обмен». Вот так. Проверка карты. Так, значит, давайте по всем. Он а, будет требовать от вас, чтобы вы фотог сфотографировали карту на фоне сайта. Это нужно будет сделать обязательно. А, фотографируйте, загружайте на компьютер, выбираете файл и загружаете. Так проходит верификация. Когда вы это сделали, это может занять а, ну, скажем так, 5-10 минут. Это может занять 5-10 минут, но это обязательный момент. И еще очень важный нюанс. Когда вы нажимаете кнопочку «Начать обмен», у вас здесь появится инструкция, что нужно сделать для того, чтобы приобрести биткоин. Вам нужно будет со своей карточки Сбербанка перевести деньги на номер карточки, который будет в этой инструкции указан. Это действие очень многих людей пугает, потому что там будет указан номер карты какого-то человека. То есть там будет такая же карточка Сбербанка, и там будет имя-фамилия, точнее фами... имя-отчество какого-то человека. Не переживайте, пускай это действие вас не смущает. По такому принципу работают все обменники. Вы переводите деньги частному физическому лицу не переживайте что придет вам биткоин или не придет это принцип работы обменников мне приходит биткоины в течение но ну, 10-15 минут иногда бывает вот видите здесь обменник предупреждает что уважаемые клиенты что так и так транзакции могут транзакции могут занимать больше времени чем планируется но вам на почту, которую вы указали, придет номер сделки, плюс когда вы зарегистрируетесь и когда вы э, выполните всю инструкцию и нажмете «Я оплатил», у вас здесь появится номер вашего заказа и так далее, и так далее. Если что-то задержится или если что-то пойдет не так, вы всегда сможете обратиться в онлайн-поддержку задать вопрос ну вот я сколько лет здесь уже обмениваю и биткоины на рубли и рубли на биткоины честно все приходит вовремя все приходит без каких-либо сложностей и так далее и, естественно существует помимо этого обменника и другие но принцип у них у всех одинаковый давайте я вам покажу как работает еще один обменник которым я чаще всего пользуюсь это fast change Вот Fast Change. Его удобцев заключается в том, что на нем не нужно проходить верификацию. Но принцип такой же. И вообще все обменники работают по одинаковому принципу. Вы отдаете, например, Сбербанк, получаете биткоин. Указываете здесь сумму 100 тысяч, получаете 0.859. Видите, здесь курс чуть-чуть меньше, чем у Xchange. Здесь курс побольше. Но, ну, опять же, еще раз говорю, вы выбираете, где вам комфортнее. А, указываете фамилии, отчество отправителя свою, номер карточки, почту и кошелек. Вот это внимательно. Вот тут вы указываете свой кошелек, куда вам должны прийти. Нажимаете «Перейти к оплате» и принцип будет тот же самый. Вы отправляете со своей карточки Сбербанка деньги на чью-то указанную карту. Пускай вас эта операция не пугает. Так работают обменники. Ну и, соответственно, ждете, когда на ваш кошелек, когда на ваш биткоин-кошелек придут первые купленные вами биткоины. Вот здесь у вас в счете будет отображаться уже какая-то другая сумма. В принципе, это все инструкции для того, чтобы сделать свою первую покупку биткоина. Я надеюсь, это видео было для вас полезным. Удачи вам в ваших будущих криптопобедах. Регистрируйтесь на наш канал. Ну и, конечно же, приглашайте других желающих разобраться в криптовалютах в наше сообщество. Мы будем рады каждому. Удачи, всего вам доброго, пока.